в недельная погода я смотрю на берег, вот там вдали плывет сонно ну возможно это пассажирский паром беленький такой ну, если будет видно то будет просто замечательно волны почти совершенно не чувствуются. слегка слегка Набегают на берег, лениво так покатывалось Водичка не холодная, не теплая. накупаться купаться приятно. винка такая над морем. Чудесный воздух. И совершенно не жарко. То есть, возможно, градусов 24 ну так, по солнышку. На балконе было всего лишь двадцать два. Стою, любуюсь, и хочется поделиться с вами красотой. Всем приятного дня. Сейчас где-то около двенадцати, вероятно. За один сутки, точно. Человеки -то бредут свинцой. Обережка. Там в дюнах полно загорающих. В дюнах там, во-первых, не видно, можно топлес, можно и вообще голышом. А вот сейчас кругом поворачиваюсь и в той стороне, откуда идет человек, и там дальше, и там у нас нудистский пляж. Можно пойти. И спокойно купаться. Ну, ей здесь никто не мешает купаться в добрости. В общем, замечательная погода. Все прекрасно. Всем хорошего лета. Не забывайте где-нибудь поплавать и искупаться. да.